Он говорит «Карты!» Я говорю «Трудно!» Села играть в карты, да ни одной крупной. Карты бы неплохую, козырь нас трепы. Я говорю плефую. Все говорит «На блефь!» Я говорю «А мог бы сгладить мои потери?» Я говорю взмокла. Все говорит «Потеют!» Я говорю, странно, столько всего дал им, Видела инстаграм, и все короли дам Я не стою рядом, счастье, успех, прибыль. Тут, говорю, наряды, там, говорю, карибы. Он говорит, вот как, он говорит, в селе". Зеркало есть, фотка, изображает веселье, Вроде бы не наглая, шмоточки дорогие. Я говорю, другая. Все, говорит, другие. Может, ты эгоистка, может, ты знаешь меры. Люди теряют близких, люди теряют веру. Всем, говорит, проще сталкивалась с войною. Ты, говорит, общаешь. Да, говорю, ноя, сильная, молодая, чего тебе не хватает. Все, говорит, страдают. Это закон жизни, нужно страдать красиво. Все, говорит, некие Да, говорю, спасибо.